Друзья, мы продолжаем, как мы обещали. У нас сегодня замечательный гость, интернет-предприниматель, бизнес-леди Юлия Рыж. А, привет, Юль. Привет. Мы, да, друзья, сразу обозначим тему разговора. Дело в том, что у Юли есть 15 источников дохода в интернете. Она сейчас говорит, я не знаю, как рассказать за это за 5 минут. Давай начнем по порядку, что за 15 источников дохода в интернете. Ну, ты знаешь, я тебе могу сказать одно, что, что для офлайн бизнеса хорошо, то и для онлайн. То есть если вы имеете какие-то... То есть имейте товары, которые можете продавать, вы можете продавать их в интернете. Да? Мы просто не называем сейчас же имен, но я да, просто да, да, рассказываю да. о том, что можно делать. Да? Если вы предоставляете какие-либо услуги, даже стоматология может работать онлайн. Угу. А Если вы обладаете какой-то информацией, которую можно продать, ее тоже также можно продавать в интернете. Слушай, но есть ведь мнение, что все, что происходит в интернете, это э, ну, мягко говоря, обман. То есть там одни мошенники, там лучше вообще ничего не делать, там нельзя заработать, можно только обманывать Вот на твоем примере ты обманываешь людей? давай вот так вот. А, Олег, смотри, я не обманываю людей Один из моих э, источников дохода Это э, тренинг-центр для девушек Которые хотят работать начать на себя а -а -а. Да? Естественно, для того, чтобы это Открыть, да? Им нужна какая-то пошаговая инструкция. Uh -huh. Вот я пошаговую инструкцию даю, но как заставить девушку делать это? Это уже ее проблемы, понимаешь? Я не могу стать с кнутом и бить их, да? Я, конечно, очень жесткий тренер. То есть, если я просто по себе знаю, если у тебя не будет мотивации, ты делать ничего не будешь, да? А здесь, если у тебя есть жесткий тренер, который говорит: так, если ты не выполнишь, я тебя дальше не пущу до обучения. Значит, у тебя будет опять полная попа, прости в жизни, и ты опять не вырвешься из того офисного рабства, в котором Все, ты находишься. Мне сейчас, мне сейчас страшно стало называть срочно какой-нибудь бизнес в интернете, у, ты, ты страшный тренер, прости, ну, конечно. Да. Вот смотри, у тебя же есть кроме 15 источников дохода в интернете один э, доход в реальной жизни э, называется компания, которая делает праздники, да, и это не твоя идея, это так называемая франшиза. франшиза. Да. Вот э, как лучше, вот на твой взгляд, самому придумать какую-то идею и реализовать или э, взять франшизу и работать так? Э... Есть два варианта. Первый вариант, когда вы самостоятельно придумываете идею, э, создаете как какой-то бизнес и потом укупняете это до франшизы. Что происходит сейчас со мной, да? Вот, например, у меня есть идея, я ее реализую и сейчас я создаю новую франшизу, да? То есть Либо... подожди, в какой-то mm -hmm. момент, если вот развивать свой бизнес, в какой-то момент люди из других регионов начинают обращаться, если все успешно? Нет, происходит все по-другому. А то есть ты, да, предлагаешь... ты предлагаешь свои услуги. Многие люди имеют деньги, но не имеют идеи, не имеют э, навыков, как это все создать, да? У тебя есть план пошаговый, ты знаешь, что и как делать, и ты это можешь преподнести, почему ты это ты не сможешь делать. Естественно, ты берешь свою идею и, и укрупняешь. Да, да, да. А, а второй если вариант... берем у кого-то да, идею? Второй вариант, когда э, есть деньги, ты хочешь что-то сделать, тебе надоела офисная жизнь, ты хочешь реализоваться как предприниматель, ты просто приходишь на биржу, на которые продаются франшизы, и выбираешь то, что тебе подходит. А есть такие места, да, есть в интернете Конечно. места, где можно прийти и посмотреть, что бы такое открыть вот в нашем городе? Конечно, в сайтов очень много, которые позволяют реализовать именно ту идею, которую ты хочешь. Если ты хочешь быть стоматологом, открывай сеть стоматологии. Если ты хочешь быть, там, я не знаю, бальные танцы преподавать, но ты не знаешь, как завернуть свою идею красиво и преподнести, иди занимайся бальными танцами. Никто тебя никогда не заставит заниматься крематориями, да? Ну, хотя такой вид бизнеса так, существует. Ну, а вот легко или прям не очень легко стать бизнес-леди, стать успешным предпринимателем, вот молодым предпринимателем а, в нашем городе. Или это вообще, вот, есть мнение, что, о, лучше не заниматься, там какой-то кошмар, вот твое мнение Я считаю, что предпринимательством должен заниматься тот, кто к этому готов То есть, например, если вас достала, да, там, офисная жизнь, если вы достались быть мамой просто Потому что в моем случае я досталась быть просто мамой я решила, И хотелось что-то что Да, что-то новое, я хотела, ну, принести в мир что-то лучше, потому что до этого была очень бурная жизнь А с рождением ребенка она закончилась, угу. вот, и я решила, что я не буду останавливаться и на своем же примере докажу, что любая мама это может сделать лишь бы это только захотеть. И если есть желание, то всегда можно это сделать. Я говорю, что в офлайн-бизнесе нужно вкладывать ну, большие деньги. Для того, чтобы открыть онлайн-бизнес, хватит 10 тысяч рублей на первом этапе. То есть если у вас есть 10 тысяч рублей, и вы хотите что-то попробовать, то это можно начинать то есть, я, давай так, вот сейчас прям даем, начинаю давать советы. Для того, mm -hmm. чтобы открыть бизнес, нужно 10 тысяч рублей, нужен компьютер, нужен интернет, интернет Самое главное, да. и светлая голова. Да. Которые готовы принимать, которые хотят что-то навязать, лучше в интернет-бизнес не идти, потому что им придется переучиваться. Mm -hmm. Потому что интернет это совсем другое, это не офлайн, потому что здесь придется действительно э, новое что-то узнавать. Потому что, как говорится, даже любой бизнес сейчас требует присутствия интернета. Если вас нет в интернете, значит вашего бизнеса скоро не будет. Потому что у нас сейчас все укрупняется, и, и действительно отмирает э, нужда в этих офисах, в этих. Э, к складах и, и даже того, чтобы у вас человек работал именно из вашего города. Например, у меня помощница в Барнауле. А у есть, нас... да? То есть у, у тебя, получается, на тебя работают люди, которые разбросаны по всей да, стране. Да, у меня 15 человек, которые на меня работают. И я более тебе могу сказать, что я постоянно увеличиваю свой штат, потому что я уверена, что каждый специалист должен быть на своем месте. Я не должна знать все обо всем. Основная задача предпринимателя организовать вокруг себя деятельность, а не изо всех все делать. В начальном этапе, конечно, придется за всех поделать, потому что 10 тысяч рублей на всех не хватит. Понятно. А, слушай, ну, я прям сейчас заразился вот этой темой, нужно что-то делать. Если не сложно, давай а, небольшой совет вот тем, кто нас сейчас смотрит. Есть же сейчас выпускники, заканчивают школу, заканчивают вуз. Вот что делать, если есть желание открыть что-то свое в ближайшее время? А, ну, мы с тобой разговаривали про идеи, да, я что хочу сказать? Что вот если, например, у вас сейчас нет никакой идеи в голове, вы считаете, что вы бездарность, вы просто вспомните. Что вы в последний раз в жизни вот решали такого? Например, что вы, какую у вас была определенная проблема? Люди боятся проблем. Я считаю, проблема это новый шаг к тому, чтобы вы дальше развивались. У меня все бизнесы построены на проблемах. Первая проблема моя была, я не умела создавать сайты. Я пришла к мужу и поняла, что я не могу от мужа зависеть. Я научилась создавать сайты, а потом подумала, о, а многие девушки не умеют создавать сайты. Дай-ка я их научу. Это был первый мой бизнес, который был открыт. Поэтому, если у вас есть проблемы, это шаг к будущему, и посмотрите, как ее можно перевернуть так, чтобы у вас был бизнес. В общем, друзья, все понятно, находим свою проблему, решаем ее, зарабатываем деньги. У нас в гостях была Юлия Рыж, интернет-предприниматель, бизнес-леди. Юль, спасибо большое, не будем тебя отвлекать, все, отправляйся, зарабатывай дальше.